Мы сейчас находимся на первом сибирском digital art фестивале, это фестиваль посвященный цифровому искусству. Здесь происходит много интересного, но словами это довольно сложно описать. Digital art в целом это искусство, основанное на применении интерактивных информационных компьютерных технологий, то есть с появлением компьютера появилось множество возможностей и, соответственно, нашлись люди, художники, которые используют эти технологии в своих целях. Слушайте, бывают а, такие мероприятия, когда, ну, вроде, галочку поставил и сходил. А бывает, когда вот такой довольный, счастливый, что сформулировать, на самом деле, мысль очень сложная. У меня сейчас большое количество эмоций переполняет, м -м, честно скажу, а, ощущение какого-то фантастического удовольствия. Потому что, мне кажется, вот именно на романо 23», вот в пространстве Артель вот должны идти вот внизу такие перформансы, а вверху такие шикарные лекции. Вот именно в этом и есть уникальная составляющая нашего нового пространства, когда вверху можно обсудить, проговорить, а вниз уйти, увидеть, как это было, и на самом деле это фантастическое ощущение а, абсолютно молодежного центра, новизны и потрясающего фестиваля. фестиваль, в котором представлен digital art, разные инсталляции, аудиовизуальное искусство, портреты нарисованы не человеком, например, а кодом, который написал человек. То есть, по сути, это может быть галерейная выставка, может быть мероприятие вечернее с приглашенными артистами-музыкантами, может быть и дневного формата, фестиваль, например, городской, где Будет использоваться маппинг. Это тоже будет являться частью диджитал-арта, когда подсветится какой-то дом, здание, либо проедет машина, которая будет снимать людей и транслировать их на медиа фасад. Ну, например, Ельцин-центр, если проехать Тербург, либо Новосибирск, опять же, это какое-то пространство плотно. То есть диджитал-арт, он прежде всего включает в себя какой-то метод, идею, а как это будет реализовано, на каких площадках и каким образом. Я думаю, здесь уже... Задача художника.